Солдат – это война. Ты не можешь говорить, я последую за Христом, так как я этого хочу. Нет. Если ты не отвергнешь себя, не возьмешь свой крест и не последуешь за Иисусом Христом, так как Он этого хочет, то ты, значит, не солдат Иисуса Христа. Значит, ты не есть ученик Иисуса Христа. Значит, ты самовольник. Значит, ты хочешь служить Богу по-своему. У тебя ничего не получится. Ты не сможешь наследовать жизнь вечную, только тот, кто исполняет волю Божью, наследует жизнь вечную. Поэтому, если ты действительно солдат в Божьей армии, то ты будешь исполнять приказы своего командира, своего Господа Иисуса Христа. Поэтому перестань играть с Богом в игры, перестань играть в религию, перестань играть в церковь, становись серьезным, отвергни себя, возьми свой крест. И следуй за Иисусом Христом, пока еще не слишком поздно, пока еще не затворились двери в Царстве Небесное. Да благословит вас Господь Иисус.